Да, порядка трех месяцев. Я бы не сказал, что это да, самое это долгий процесс того, что набора команды, да, то есть при опенинг занимается эта команда менеджмента, которая набирается, и а, здесь самое важное именно найти а, тех самых подходящих людей, которые а, потом лягут в основу всей организации. Наверное, это был самый такой а, важный момент. Атмосфера всего Киева такая э, супер супер свободная, супер э, немножко дикая, но безумно крутая, заставила меня остаться. я помню, что я еще сходил э, на вечеринку э, у Схемы, есть так, была вечеринка Володя, она тоже в этот момент проходила, и мне тоже безумно понравилось. И я тогда точно решил, что я остаюсь, э, именно из-за этой энергетики и э, крутейших людей, которые э, тогда меня окружили и до сих пор рядом со мной. Мы будем вводить галерею на, скажем так, новые уровни, да? то есть у нас более будет более институционный подход к нашей работе, намного более, больше ресерческой работы. Наш штатный куратор галереи, она теперь будет заниматься очень плотной исследовательской работой по всей Украине. Мы будем привозить новых художников, которых еще в Киеве не слышали из uh, таких там, как бы украинских глубинок, um, это со стороны галереи, со стороны отеля, да, мы будем продолжать uh, работать нашими сервисами и повышать наши как бы, um, скажем так, awareness об and Киеве in general, вот, и да, продвигать Киев как мега крутой город. Во-первых, это географическая uh, географическая как-то это, взаимоотношения берегов, я бы так сказал, это очень круто. И, например, даже тот факт, то что есть левый и правый берег, как там Бруклин, Бруклин Клинг-Бронкс и э, Манхэттен, Манхэттен и Гарлем. А, еще есть Труханов остров, а в Нью-Йорке есть, например, Рузвелт-Айленд, который тоже находится между двумя берегами, это тоже очень крутая штука. И на Рузвелт-Айленд, например, можно добраться только... Э, там есть, конечно, дорога, но... Как бы основное, как добираются то люди, это на фуникулере. Не знаю, мне кажется, в Киеве есть вот это, еще раз, там возвращаясь к этой мега крутой энергетике, которая, мне кажется, была в Нью-Йорке эм, в период его вот такой эм, необуданной дикости, каких-то там э, 60-х, 70-х, да. В Киеве она есть, и благодаря тому, что э, здесь именно люди, которые верят в себя, верят в то, что они. Эм, как никто другие, могут менять город. И у них есть все э, тулзы и все как бы, э, орудия труда для того, чтобы э, что-то менять. И номер три — это киношный город. Вот. И Нью-Йорк — это киностолица мира. А Киев — это своего рода такая маленькая киностолица э, восточной Европы. У нас будет мега Новый год. И мы будем дарить подарки, <смех> так же, как Санта дарит их. Так что приходите к нам на Новый год, на вечеринку 31-го. А вот. Ребята, голосуйте за бурсу, голосуйте за ваших локалсов. И давайте развивать Киев вместе.